Всем привет, друзья! Это озвучка новой 203 главы манги One Punch Man, в которой Гару и Стальная Бита бьются против многоножки Мудреца и пытаются спасти выживших героев и граждан. Если хотите посмотреть мой обзор на эту главу, нажмите на подсказку, которая появилась в правом верхнем углу. Что ж, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Ну а с вами, как всегда, Аниманга, и мы начинаем! Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Ван Панчман. 203 глава. А противник не так уж и плох. Дикая торнадо! Вихревой горный поток, кулак, кривушь, яуры, разрушающий бездну! <плодного пластика> Никакого эффекта Ее не так просто завалить Какой бы урон я не нанес Она все равно регенерирует Полумонстр <плодного пластика> э, заноза в заднице Но тот, что с палкой не проблема Может взять его в заложники ты даже царапину ему нанести не можешь, тупая бита. Если не начнешь помогать, я тебя прикончу. А? Да я тебе башку разнесу, чертов монстр! Похоже, ничего не выйдет. Если мы не уничтожим его от головы до хвоста одновременно, мы ничего не добьемся. Ну и сколько героев с класса для этого понадобится? А, черт, надо догнать! Если не можешь за мной угнаться, вали отсюда! Что такое? Заставь его взлететь выше! Э, двигатель нестабилен. Она приближается! <свяк> Черт, не выходит. Без моего ведущего глаза я не могу нормально прицелиться. Собираешься пристрелить героев, которые там сажаются? А? Стальная бита и... А? Кто это? А? Оно у нас достало! Все хорошо, успокойтесь! Черт. Сопляк... Что такое? Устали мельтешить вокруг жалкие блохи. А -а -а? Д -д Дядька? Великий марш многоножки! Боевой дух! Стальная бита только что! Земля рушится! Дядька! Ваншотер! Спер. Я буду ведущим глазом! А? Великолепно! Я вижу! Пожалуйста, сосредоточься! Умри! Я попал! А? <свист> Получай! Мы сделали это. <свист> <свист> ну что, Сеч, Я был прав. <свист> это что за герой? Он слишком зеленый. Я, я, я знаю его. Я все еще должен его прикрыть. <свист> Вот о чем я говорил! Спокойно! Позволь пройти! Прочь с дороги! Спираль сокрушающей победы! Упс! Ты можешь бить меня сколько хочешь! От этого я стану лишь сильнее! А Он ни капли не изменился! Как ты мог стать сильнее после стольких ран? Мужчина наиболее силен, когда ему есть кого защищать. Гарроу! В 50 метрах за тобой огромная сеть. <плёк> <плёк> Нет выбора, кроме как остановить ее Прямо здесь Я с ней разберусь Свали, я сам справлюсь Мне не было дела до второй букашки самого начала Думаете, ваша команда Сможет выстоять против моих Совместно работающих 6666 ног у тебя есть план, как разобраться с регенерацией? Просто раскрошим каждый дюйм его тела! Ясно! Великая 6666 нужная дрель! Вихрь водяного потока! Боевой дух! Кулак лыкоубийцы драконов! Дикий ураган! Могли это Но на самом деле они даже не пытались объединиться. Причиной, почему индивидуальные техники сформировались в комбо-атаку, было то, что несмотря на разницу в их силе, ее природа была одинакова. Резонанс и усиление. Будто благодаря Гару разрушительная сила биты резко возросла. <связь> Жалкая букашка смогла пробить мой экзоскелет. Не будь таким самоуверенным. И благодаря этому резонансу сила Гарроу также выросла. Не могу регенерировать. Как я и думал. Это твое ядро регенерации. Я заметил ранее, что каждый раз, когда ты регенерировал, энергия исходила отсюда. Я уже видел такое. Отдай! Лови! Ублюдок! Тебе лучше победить, кусок дерьма. «Нам еще предстоит устроить реванш».